Добрый день уважаемые трейдеры, вас как всегда приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Dynamic Sync. Данная стратегия включает в себя сканеры тренда, а также трендовые индикаторы, которые изначально предназначались для рынка Forex. Но любую Forex стратегию можно приспособить и для бинарных опционов, что и было сделано в данном случае. Как результат, на выходе получилась довольно интересная торговая система, торгуя по которой можно получать сигналы как для турбо так и для более консервативных сделок. Индикаторы для данной стратегии устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Так как в данной стратегии много индикаторов со сложными настройками, то лучшим вариантом будет устанавливать ее из шаблона, который можно скачать в конце статьи. Тем, кто сталкивается с установкой индикаторов в терминал MetaTrader 4 впервые, будет полезно данное видео. В нем подробно показывается и рассказывается о том, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4. А теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим все правила торговли по данной стратегии. Так как в стратегии предусмотрено несколько правил для покупки опционов, рассмотрим каждое по порядку. Первое, что необходимо для покупки опциона колл, это чтобы скользящие средние начали окрашиваться в зеленый цвет. Соответственно, для покупки опциона пут скользящие средние должны начать окрашиваться в красный цвет. Как можно видеть, в данной стратегии используется специальный индикатор свечей. И поэтому второе, что необходимо для покупки опциона колл, это чтобы свечи перекрасились в зеленый цвет. А для покупки опциона пут в красный. Следующее, что требуется для покупки опциона Call, это чтобы индикатор сканера тренда был зеленого цвета и для покупки опциона Put, соответственно, красного. Четвертое правило для открытия опциона Call требует, чтобы индикатор Sync Momentum был выше нулевой линии и для опциона Put ниже нулевой линии. Пятое правило для покупки опциона Call относится к индикатору анализа тренда, и требует, чтобы его столбики были зеленых цветов или темно-красного. И, соответственно, для опциона Put столбики должны быть красных цветов или темно-зеленого. И последнее правило уже относится к самим сигналам в виде стрелочек. Обратите внимание, что стрелочки бывают разные. Но и те, и другие одинаково подходят для покупки опционов. И, как уже многие догадались, для покупки опциона кол нужны зеленые стрелочки, направленные вверх. А для покупки опциона PUT красные стрелочки направленные вниз. А теперь, сложив все вместе, получаем сигнал для покупки опциона CALL и сигнал для покупки опциона PUT. И последнее, о чем хочется сказать, это об экспирациях. Экспирации можно использовать как в одну свечу от текущего таймфрейма, так и в 10 свечей. Тут все зависит от вашего стиля торговли. Также важно понимать, что в данной стратегии бывает много сигналов подряд в виде стрелочек. Но использование всех сигналов подряд несет в себе очень высокие риски. И такое количество сигналов стоит использовать только при очень сильном тренде или для долгих экспираций. Теперь давайте попробуем поторговать по данной стратегии с использованием всех видов сигналов и посмотрим, что из этого выйдет. Как видно из сделок, мы покупали опционы как по отдельным сигналам, так и по сигналам, идущим подряд. Но не стоит думать, что каждый сигнал будет обязательно приносить прибыль, и поэтому стоит соблюдать правила мани-менеджмента и соблюдать риски. А также обязательно протестировать данную стратегию на демо-счету. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем.